Сенча панч тул Зинковка контрасинг. Центровочное сверло. Сентер дрил. Стальные тиски. Стилвайз. Штанген циркуль. Калапер. Например, дигитал калапер. Распаковка посылки из Китая. Unpacking a parcel from China. Тубус. Tube. Body, paper, tube. Коробка. Картон. box. Скотч. Adhesive tape. Идентификационный номер. Identification number. Штрих-код. Barcode. Защитная пленка protective film пузырчатая пленка bubble wrap канцелярский нож Бокс cutter ножницы scissors, резиновый молоток киянка rubber mallet rubber hammer Отверка с плоским шлицем slotted screwdriver содержимое коробки the contents of the box пластиковый пакет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 Инструмент. Набор инструментов. Tool. Set of tools. Механическая обработка. Тулин. Фреза. Мил. Фрезерование. Cutting milling. Скорость подачи. Feed rate. Подача на зуб фрезы. Feed per tooth. Подача наоборот. оборот. Feed per revolution. Минутная подача. Minute feed.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 упорный подшипник trust bearing, Excel bearing, роликовый подшипник ruler bearing, изделие, деталь, заготовка product, workpiece, отверстие Хол. Hole. drilling holes, запрессовка подшипника press bearing install, высокое качество обработки high quality of processing Высокое качество поверхности. High quality treatment. High quality surface. Финишная обработка. Отделка. Finishing. Корпус. Машинный корпус. Machine body. Машинная рама. Machine фрейм. Корпус редуктора. Reduction gear housing. Корпусная деталь. Кейс shaped part. Рамный корпус. Frame housing. Шероховатость поверхности surface roughness, roughness of surface, Фланец. flange, вал электродвигателя, motor shaft, шаговый двигатель, stepper motor, stepper motor, разжимное кольцо, release ring. гайка, Нат. затягивать гайку, отвинчивать гайку, undo высококачественная сталь, high quality steel, стопорный штифт, lock пин точность позиционирования Positioning. Accuracy. Увод оси отверстия после сверления. Drill runoff. Погрешность обработки. Working error. Processing error. Manufacturing errors. Вращение. Rotation. Позиционирование. Positioning. Сборка. Automated assembly. machine insertion Кольцевая канавка. Энни ларгрюв. Круговая канавка. Сертларгрюв. Детали корпуса. Details of case. Гаечный ключ. Вранч. Гайковерт. Impact френч. Нат вранч. Разводной ключ. Скреуренч. Monkey range. Шестигранный ключ. Хэксшенг. Дрель. Аккумуляторная корлес дрил. Дрель. Электрическая. Electric drill. Вибрация. Vibration. Бесшумность. Quietness. Noiselessness. Колебания. Осцилляция. Oscillation. Биение вала. Shaft beat. Эксцентриситет. Accentricity.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 Отвертка крестовая, кросс point скрюдрайвер надфиль-напильник, роч-файл, файл, металлы, металлс, бронза, браунс, твердые сплавы, hard-facing alloys, cemented carbide alloys, легированная сталь, alloy steel. Углеродистая сталь. Carbon steel. Чугун. Каст iron. Нержавеющая сталь. Stainless steel. Алюминий. Aluminum. Магний. Магнезиум. Цинк. Зинк. Латунь. Brass. Керамика. Керамика. Композиты. Компосец. Свинец. Люд. Никель. Никол. Олово. Титан. Тайтэнием. Эластомер. Эластомер. Капролон. Капролон термопластичные материалы, thermoplastics, термореактивный пластик, thermosets, фторопласт, fluoroplastics, тефлон, пластик